Какухин большой привет. Роману, привет. Роману привет. Да, через него нашел мастера Алексея. Спасибо, сделал хорошо скважина От края. От от края. Да, вот до трех метров бьет струя Пробурили 9 метров. Это у нас Балашиха, СНТ, Восход. Да. да. Так, О. поселок Заря. Пробулили 9 метров. Вот разный был. От мелко дисперсного до более крупного дисперсного. Вот. Но ориентир у нас 11 метров. Видимо, там еще будет крупнее. Сейчас приступим к бурению Наш лучший мастер, не попадая рук, сверлит дырку в земле. Да, отверстие. Отверстия, да. Скоро мы ожидаем воду, прям чистейшую, колодежную. Я надеюсь будет боржом. Ну, да. Вот уже попёрло из земли. Продолжаем сверлить. Вода пошла. Звуки хорошие. Сейчас заполняем третий резервуар водой. Склеим. Клей мешаем, мешаем, мешаем. Казиновая такая масса, которая должна заполнять так, стенки труб. Или, или, или, или. Заливаем воду в землю, uh -huh. чтобы потом земля отдала нам обратно. Как говорится. Дай добро тебе возвратиться с да, так, смотрим, да-да-да-да-да, что у нас, крупничок, Ой, Такой. скоро золото пойдет, скоро золото, видишь, еще крупней стал, да, уже прям, вот-вот очень... вот приближается галька, галька, да, вот сейчас к 11 метрам подходим, и... где Константин, Константин, и... посмотрите, оцените, специалист, ну да, на зубок покрупнее. крупнее, крупнее, Камни уже пошли почти. Пошли камни. Вот было, было стало офигенно. Роман Капухин, большой привет. Помахайте ему ручкой. От Алексея. Новикова. Осторожно. да, шланги. Все, вода подходит вот к такому домику. Скоро здесь будет водопровод чистейшей воды. Согласно ориентирам, да. да мы слышим, по трубе идет просто вот шуршание крупных камней. О, какой крупничок пошел, а? красота вот сейчас а? на этих 11 ага. метров как там оттоки у нас там есть маленькие для попивки Пусть замывается. Это что помечено 10,5 метров. Так, ну обсадились. А все, дальше не идет. Конца, Нет, как? она идет, но Нет, до конца там уже плохой песок пошел. А, а не, не надо вас. Мы да, чуть повыше. Там мелкий песок пошел. А, это поверил сейчас здесь. Конечно. Да. Вот. Сейчас вот так вот отрежем. Начнем прокачку. компресс. Так, компрессор приготовлен компрессор вон, ну, стоит. ну вот здесь раз компрессор, два компрессора Это будет постоянный, это временный Да. И будем сейчас выкачивать питьевую воду отсюда Сейчас пока прокачаем Да, песочек был на последних метрах вот такой шикарный Просто гречка Это вот уже глубже пошел, где-то метров 11 Вот это на 10 был вот такой То есть возвращаемся на 10 метров да? Сейчас мы прокачиваем уваженно. Сначала 50 литров воды Или чтобы клеивали. Теперь прокачиваем аэродинамику. Судя по выстрелам, зеркало воды находится статически на полтора метра. В принципе, мы колодце посмотрели, как оно есть. Сейчас прокачаем в следующем видео, когда будем подсоединять станцию. Насол ты прокачивает. С ними начнет скважины, а то даже вот с Ну, уже не видно, уже темно. Ну, шланг. дайте шланг. Да. Вот шланг идет да, из скважины. Вот насос. Через насос мы прокачиваем. Очень тонкий шланг. Прям вообще меньше резинца. Да, резинец, да. Резинец. И вот такой напор у нас прет. Сколько у тебя диаметра вот этого батута, ты говоришь? Три метра? А, диаметр, да. Диаметр вот 3. от края до края, да. Вот, от края, засними, от края до а края. Да, вот до трех метров бьет струя. Напор. Напор вообще осуловительный. Зеркало воды, сделал зеркало воды полметра. От поверхности земли до зеркала воды полметра. Даже, может, меньше. Вода прямо вот тут стоит. Такого края. Сейчас прокачиваем скважину Ставим хозяйский насос И пусть он качает он туда А то не по цикле Все, чисто и вон Все, спасибо за воду Да, Роман Роману привет, Роману привет. Да, через него нашел Мастера Алексея Спасибо, сделал хорошо скважину Да, и подписывайтесь на наш канал Нашего домика